Я! Хочу стать профессионалом! Профессионалом настоящим! Поддержите лайком! Подпишитесь! И летите нафиг! А мы поехали! Испытания наши. Ставьте лайки! Блин. Подписывайтесь Блин. на канал! И нажимайте колокольчик! Блин. Так у вас будет где-то уведомление, Блин. когда выходит новое видео. Короче.. Поставьте мне 5 лайков, я буду профессионалом настоящим, ребяточки. И пишите комментарии. О, О сундучки сверху. Их все. Шо, сундучки? О. Алмазик. Алмазик. То есть нужно нам найти <сих> алмазы? Саша, не тупи. Алмазы, не тупи. Ничего себе. <сих> Саша, не тупи. Надо найти алмазики. Он прикалывается. Он это строил всё. Ребяточки, не верьте ей. Я сам скачал карту. Ссылка в описании, если чё. Ага. На Майнкрафт. А Ребяточки, я не могу проходить, я даже первое испытание не могу... могу пройти, понимаете? Не могу я пройти первое испытание, как так? Как так-то? Я сам проходил. А, ну, видишь, видео. Будет видео Возможно. Да не блин. Если, конечно, я помогу Сашей, то она будет меньше, мне кажется, лица. Это нечестно. Помощь сейчас нужна иногда. Вот. Кстати, ребяточки, у меня одна есть, кстати, такая штучка-лестница, она называется... Да. Еще это читерка. Да не блин. Еще вот, читерка это зелье ночного зле, не так, Ребяточки, я уже не могу это проходить. Такой бредятель. Я не могу проходить испытания. Но еще эти алмазы нужно везде-то находить. А Саша не помнит уже, а он уже не помнит, где они. Я помню хорошо. уже надоело поступалось, да блин, а мне надоело эти испытания проходить, а? это бред, это бред. Если не может пойти, то я тоже чечечка, я буду помощницей. Ну бред, я не знаю, это бред, понимаете, ребят? Опять этот тайм-седай надо прописывать Нет, я шучу. Ты что, реально, пошла чай делать? Сам пред... короче ребята не буду бомбить сейчас я просто мне пофиг серьезно сейчас мне просто на, на, на, на пофиг я пройду я это все да мне рака ну, же нельзя туда прыгнуть Ладно. о на пофиг я прохожу на пофиг если что это когда мне больше не на что ни на что не сейчас ага. Честно, просто посрать. Ага. О, алмазик второй. У меня два алмазика. Да, я допрыгнул. Вот золото. А. Находилась пятом. А. Теперь пропись не буду прописывать. Стоп, зачем кил яму? Прыгай. Так ты мог в яму после упасть? Прыгай в яму. Ну, ребят, в школе что значит, ребята, нужно писать Power Point. Пять дублей сделал, я вообще говно получилось. А еще, ребята, нам 10, вот, вот столько испытаний, ребята, проходите, если вы не видите. Это все Старался вчера. Да. Да, ну, мне кнопка не срабатывает. Это мой скорое видео в мод Wanted. А может и не будет, мои нервы уже скоро на пределе уже. Может и не будет мас пант это зарубостника за той собакой. На Mercedes, если ходится. Да ну я не знаю. У меня просто не срабатывает Похоже, ножки. сегодня только у меня Нет. будет видео свое первое. <связь> если что, будет на канале Саша На ее канале ставьте лайк. Да лайка я будет все создам мой канал. Нет. Ставьте, ребяточки, лайки, давайте, чтобы я создал канал. Ну не надо, но я хочу друг. Ну у меня другая работа. Да. Спампоинт. Ты подожди. На пофиге пройду. Может, значит, на пофиге прошел Спампоинт став. Ну хорошо нафиг из спам. Пожалуйста. Мне нужно. Мне надо делать класы, вот печатки мне уже надоело это. Повезло, то, Ребята. Все. Ставьте лайки за мои нервы. Принципе, и подписывайтесь. Да! Один. Саша, один, один канал, где будем Записал. Записал, записал. Вс, спавн-поинт. Ребяточки, вс, наконец-то на пофиге прошёл. Спавн-поинт. Ориончик. Можно, в принципе, и спавн-поинт подписать. Да, я знаю. И я почему-то килку посвую и... Да! На шифте. я прошел я, я прохожу ребяточки да, пол, получается Может, ну, значит ничего лучше ничего не говорить да иначе... вы бас будет все Я говорю. Ой, нет, у меня это где-нибудь уже жаль. Не знаю, что делать. Ребяточки, продолжаем. Вот у нас еще один лазуритик разурит фаунпоинт поставлю я все даже не если что, ребяточки не вините, что я нуб я просто прохожу впервые ну, может как ну как сказать впервые не впервые не впервые. первый я я сам, ну, это я сам сделал это, я куда-то проходил. Не получилось. Да ну б ты ну, господи, налево! Он уже испытание ужасное у меня. Высота даже ужасно, подождите. Поехали. Лагает это Ничего страшного. Ничего страшного. Ничего страшного. Может, значит, уже нормальная высота. Не надо прописать скил, она сама пропишется. я нуб. Саша. Кстати, а на синем знаешь, какая сложность? Облака. Облака рисуются. Ну, Кстати, кстати, нормальной логики в Майнкрафте нету. О, Тут нормальный блохи. человек говорит. Потому что Майнкрафт говно. Не, я Первое слово дороже второго. Так что все. В Майнкрафте просто нету логики. Блоки летают. Надо облаками идет дождь. Надо облаками идет дождь. Почему, если облака там, а дождь сверху. Неужели тут облака просто так, продумают? Для красоты. Ну, гидрид-то мадрид я не знаю, ребят, как это проходить нам еще, о, сколько осталось пройти, но это мало ага, может проходить целый час и после этого часа, и после этого да, это. если мне даже и не мешать, то ты вообще это... Пойду я. Даша уже надоело, да? Инфарк. Инфаркт. мне надо. У меня с реально будет инфаркт из этого херня, с этой херни. У меня реально будет скоро инфаркт. меня нервный, нервный срыв уже реально мой скотт если твой мустанты это сто процентов и москвонтед спасибо и майнкрафту спасибо большое еще майнкрафту много памяти занимает почему кусаешь? у у меня нормальный у меня жрет память эта гадость уядрись,смотрись смотрите. все я уже на пределе Пошутили и хватит. все. Вошли вы в жопу. Да. Майнкрафтом сраным, а? Как его можно вообще? нереально, я не знаю. Я падаю на ровном месте. А я падаю на ровном месте. Не, ну смотри, я падаю на ровном месте, серьезно. А я для себя строю паркурчики. Ну, пока что стоит только место, где будут наводить паркорчики. Ой, блин, а я на тромбоке падаю, ребята. Если вам не интересно, то пролистывайте. Ну не знаю, у меня не сработал, у меня эта кнопка не сработала. Наконец-то скоро я уже сами парковчики буду А я мучаюсь только. Я вчера послал, лучше бы я сегодня их послал а уже сегодня ночью помучился. Нет. Лучше так, как сейчас, потому что ночью бы ты орал бы, бы как лесо. Если бы подумали, то тебя крадут. Блин, только первый уровень прохожу. Ты не один здесь, Не один, здесь, не один. че ребяточки собчатки блин не прыгнул уже да да да вот это сидит по другому уже с ума от меня от моих нервов у меня уже нерв нету ночь пошел нафиг это я был, Саша. Я падаю, ну, я не знаю. На ровном месте. Блин, я реально падаю на ровном месте. Блин, ну посмотри это на меня. Я уже не могу нормально допрыгнуть. Майнкрафту большое спасибо За я потратил много волос. нервов из-за этого майнкрафта меня а? бесит ну реально вот, я, вот иногда майнкрафт реально бесит особенно криферу бесит ну может ну ему нафиг а? может, Кстати, Саша мне <с кажется что эти паркуры бы он с первого бы раза все прошел на этот длинн Блин, может попасть в горячку с большой высоты, с горы плечо. <смех> Убегает спидранера. Спидран по Майнкрафт, можно сказать. Я? Ну. Дэнни делает спидран. И сначала. Да! <смех> да! <смех> <смех> Нет! Надо, значит, так надо пройти. Я глазам сдал слово, все. Саша, если ты первый уровень никак нормально проигрываешь, то что на самом последнем? На последнем вообще легко. <свят> на последнем я так сильно жестко не старался его скоинить. Да. да. Ну этот я. Я думал, что я пройду его, но, понимаете, все должно быть легко. Там еще есть. Если Саша не будет спрашиваться с лестницами и полосоками, то что на заборах? Что на заборах ждет меня, ребята? Что меня ждет? Ладно, ребята, надо этом будем заканчивать. Кому-то, эта серия. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Всем пока.